Итак, доброго времени суток, дорогие друзья. сегодняшнем видео мы будем обсуждать сайт. Смотреть, слушать обсуждение обменника валют. Best change называется. Итак, давайте приступим. Допустим, у вас есть WebMoney, который вы хотите перевести на Kiwi кошелек. Здесь вы ищете свой WebMoney, рублевый, долларов или какой у вас в и смотрите что вам надо перевести его на киви кошелек здесь большое разнообразие обменных курсов здесь вот вы даже можете отдаете вот в мани вы напиш вы пишете что в мэра отдаете а хотите получить, например, на Киви, тоже рублевый. Вот у вас получается список обменников, которые могут вам это предложить. Они здесь пишут свой курс. У них здесь резерв написан. У этого обменника 30 тысяч осталось в резерве. Здесь триста 334 тысячи в резерве. Ну вот есть условие, что если вот вы, например, с WebMoney закидываю хотите перевести деньги на киви кошелек то у вас киви кошелек везде в этих случаях обязательно должен быть привязан к вашему в и он должен быть иметь тот же номер на который вы регистрировали свой в аккаунт но есть одна программка это вот что касается жителей казахстана которым Сейчас не получается вывести с WebMoney на Киви кошелек, на карточку, потому что Киви кошелек можете привязать только российский, а вы живете в Казахстане. На карточку они сейчас как бы не особо делают эти переводы. А вот с Киви кошелька уже замечательно получаются выплаты на карточку любого банка Казахстана. А об этом видео и этом обменнике конкретно, я расскажу в следующем видео. Здесь вы также можете себе выбрать ну, абсолютно любую. Если вы даже криптовалюту собираете, можете криптовалюту обменять на какие-то там рубли или доллары. У этой программы действует, конечно же, партнерская программа у этого сайта где вы привлекаете посетителей и тем самым зарабатываете свои копейки. С одного копейки, со второго копейки. Если таких посетителей с вашей стороны будет там 100, 200, 300, то эти копейки уже будут превращаться в приличную сумму. Тем самым вы можете не только здесь обменять, но вы можете здесь еще и зарабатывать, если у вас получится каким-то образом рекламировать, скажем так, этот сайт чтобы люди переходили по вашей ссылочке. Делали обмен здесь. Здесь вы также можете прочитать отзывы. Вот у этого сайта. Вот 270 отзывов. Ну, он явно, наверное, на первом месте. В общем, здесь вы сами найдете. Здесь вот еще открываете. И здесь еще появляется много спайера. Можно перевести на. Кому-то, если вам надо заплатить, вы можете со своего обменять и перевести туда ему деньги. Абсолютно без проблем. Только вот единственное, что вам надо читать отзывы. Вот у этого сайта один плохой отзыв, а 466 хороших. Но это значит, может быть, кто-то ему просто хочет нагадить или там еще что-то. В общем, мы сделали обзор. Кому понравилось Видео ставьте класс, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои видео. До скорых встреч!